Берем следующий момент, когда отец не любит детей, плохо к ним относится и даже может бить. Мы вернемся к тому, что мы узнали. Отец Дух, Он привел этих детей, Он не может их не любить, Он обязательно их любит. Но что же происходит? А это происходит тогда, когда женщина детей ставит на первое место в жизни. это двигает мужа с этого законного его первого места. И он интуитивно, на подсознательном уровне, ощущает от детей опасность. Это они его сдвинули с его законного места. И он к ним относится плохо. Опять же, вопрос женщины. Чаще всего именно эта причина. Другие редко, редчайшие случаи, исключения.